Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ. В данном ролике я покажу топ 25 тупохозов игры Among Us. Ролик получился максимально интересным, и поэтому я прошу тебя лайк авансом. И давайте на этом ролике наберем 1200 лайков. Я очень сильно старался над этим роликом. Дальше ссылка на мой второй канал в описании, мне будет очень приятно, если подпишешься. Ну а теперь мы приступаем к тупым отзывам. Любишь лайтсплей? А годных видео по играм найти не можешь? То тебе стоит подписаться на канал Fox Games. На этом канале ты сможешь найти видео прохождения игр, а также видео по нашей любимой игре Among Us. Ссылка на канал в описании и закрепленном комментарии. Давайте наберем на канале 700 подписчиков. Я вас верю. Подписывайтесь на канал. Ну а теперь мы приступаем к тупым отзывам. Почему этот Артём не догадался до того, что когда он играет за члены экипажа, кто-то уже играет за предателя. И это факт о том, что баланс в игре все-таки есть. Пожалуйста, не играйте в Амонкас. Она приводит к самоубийству. Берегите детей от Амонкас. Начнем с того, что ты сам ребенок. А второе, это то, что откуда ты вообще взял информацию того, что Амонкас убивает. Мне просто интересно, каким образом игра Among приводит к самоубийству. Вот это для меня очень сильно интересно. Почему мне не скачивается игра, хоть телефон новый, разработчики унизьте игру на 30 мегабайт? Почему? За что унижать игру Among Где обнова? Вы обещали 1 января. Одна звезда. Во-первых, тебе никто не обещал. Ну а если кто-то говорил на ютубе то, что 1 января... Тот явно очень много врал, потому что разработчики сказали то, что обновление будет в начале 2021 года. Однако понятие начала 2021 года, оно максимально растяжимо. А обнова сама выйдет 14 февраля. И если ты не догадался узнать об этом, то за что ставить низкую оценку игре, если ты сам немножко тупой. Из-за этой игры погибла девушка. Вы изверги, выпускаете карту, в которую даже не поиграешь. Только можно играть на Switch. Это нечестно. у многих этого нет. А вы делаете, вы по-вашему миллионеры что ли? Во-первых, обновление с Nintendo Switch уже давно удалили. Во-вторых, это явно было сотрудничество Among Us и Nintendo Switch. Ужасное приложение, первое, еле-еле скачало. Второе, читеры, вы совсем... И третье. Вы совсем обнаглели. Еле-еле перевела на русский язык. Фу, никому не советую. И за что хейтить игру и говорить то, что разработчики обнаглели, если тебе не хватает мозгов на то, чтобы перевести Among Us? Да и тем более, если тебе уж не хватило на это мозгов, то просто вбило на ютубе, как же перевести Among Us на русский язык. Да тем более, ты сама русского языка не знаешь. Ты даже не знаешь то, что еле-еле пишется через дефис. Не устанавливается. Я ставлю дизлайк. Во-первых, у меня тут один вопрос: У нас получается, что среди нас один предатель. Нет, это не тот предатель, что не поставил лайк. Да ставь лайк, если ты его вообще не поставил. А факт тот, что нельзя поставить отзыв игре, если ты ее не скачаешь. А данный человек жалуется на то, что у него не получается скачать амонкас. И получается, что он нас обманывает. Игра крутая, но есть минус, если часто выходишь из карт, бан на 5 минут. И я уже говорил об этом как-то давно, то что правильно, что разработчики так сделали. Однако надо банить на час, на полтора и на два, потому что задолбали эти сливеры. И получается то, что данный человек один из них. Однако он хейтит игру за то, что он тупой и он мешает играть игрокам. В общем, пожалуйста, когда будешь играть в Among Us, не сливай катки. Но выходи только тогда, если в катке есть читер. Но если тебе не выпал предатель, то просто играй за члены экипажа и не мешай другим игрокам. Не давайте играть своим детям. Очень-очень важно, посмотрите на аватарку, этот отзыв оставил взрослый человек. Получается то, что родитель поверил в данную байку, что очень важно. Я уже говорил то, что отзыв в игре можно оставить только тогда, когда ты ее скачал. И получается, родитель для того, чтобы оставить свой отзыв, кстати, неосознанный, потому что он не узнал то, что манка на самом деле не убивает. Он еще и скачал эту игру. Ну или он такой: детям нельзя играть. Но ну, а я же взрослый, значит, мне можно покатать. Почему одна звезда? Потому что читы не скачиваются. Понимаю, понимаю. Дебильная игра, которая разлагает мысли детей: не учат ничему хорошему, а учат врать и обманывать. Жду, что ее запретят. Какая игра учит чему-то хорошему? К примеру, возьмем Clash Royale. Для того чтобы тебе выиграть, тебе надо отправлять юнитов, чтобы они ломали башни. Однако, когда они воюют, они умирают. Однако в клаше Роэля нужно придумать колоду, и бездумно ты не выпустишь карты. К примеру, папк. Там нужно, чтобы выжить, следить за игроками, чтобы их как-то аккуратно убить. Однако, если ты убьешь игрока, тебе нужно лутать его. То есть ты не только убиваешь, ты еще и грабишь мертвеца. А Монкас. тебе нужно следить за игроком, чтобы понять, что он не предатель. Но, однако, нужно найти предателя. То есть, нужно быть максимально аккуратным, чтобы еще тебя не убили. Какой логический итог? Каждая игра учит тебя думать, только по-своему. Ну а если у твоего ребенка проблемы с психикой, то тогда и нечего ему давать играть в игры. Все логично. c браво лучше и много-много плохих эмоций. Что очень важно, то что если тебе не нравится игра, что нечего ее скачивать. И еще факт того, что если брал лучше, то тогда идея в него играй, ибо нечего делать в Аманкасе. Где карта Airship? Если ее завтра не будет, вы сядете в тюрьму. У меня вопрос, за что же разработчики сядут в тюрьму? То, что мелкий дурачок что-то скажет про эту игру. Да и тем более что, получается разработчик прочитал его отзыв, только ужаснулся и сразу пошел выгружать файлы для того, чтобы скорее выпустить обновление. Почему он не понимает то, что вообще всем плевать на него? Игра мне не нравится. Но самое главное обратить внимание на аватарку. И то есть обзывают комьюнити Амон Касса самым токсичным. Однако комьюнити Брал Старса пишут всякую дичь везде. Если тебе не нравится игра, то тогда вали в свой Бравл Старс и играй в него. Зачем э, ставить плохой отзыв игре Among Us? И еще расскажу, те, кто думали то, что комьюнити Among Us а самая токсичная, задумайтесь про Бравл Старс. Вы разработчики, ненормальные люди. Among Us идет к притягам и он убивает людей. Он дает задание. Вы разработчики... Круглый ноль. Это у тебя в голове овальный ноль. Во-первых, ты сначала научись писать, а потом уже что-то предъявляй к разработчикам. Да и тем более, уже каждый ёж знает то, что Амонкас не убивает, но не же в это люди все равно верят. Загадал желание, чтобы уже завтра было обновление, и ничего не исполнилось. Чел, ну как бы разработчики Амон они не Санта Клаус и не Деда Мороза. И даже не маленькие эльфы. Ну ладно, ладно, не будем разочаровывать э, человека в том, что Деда Мороза не существует. Ладно, я этого не говорил, все обо всем забыли. Осталась только сломанная психика и отсутствие обновления игры Among Us. Пойду слушать А4. Пресс yeah, F тем, кто был в наушниках. Дураки, вам на игру наплевать, уже столько времени обнова нет, а хайп не вечный, и вы скоро такими темпами станете бомжами. Судя по всему, данный человек играет в Brawl Stars. Что очень важно, Supercell в прошлом году очень сильно облажались с обновлениями. Они тоже подзабили на игру, и такие тусклые обновления выкладывали, то что все игроки были расстроены. Поэтому, как я и говорил ранее, иди и играй в свой Brawl Stars. Долго ждать игроков. Создатели этой игры сделайте так, чтобы игроки пришли быстрее. Во-первых, скажи учителю своего русского языка, чтобы она научила тебя скорее писать по-русски. И тогда, может, у тебя в комнату будут побыстрее заходить люди. Я ненавижу амонкас. Я играю в Бравл Старс. Звучит прикольно, конечно, однако максимально тупо. Если тебе не нравится Among Us, то нафига ты тогда оставляешь под ним отзыв. Иди играй в Бравл Старс. Кто тебе мешает? Однако, почему-то комьюнити Бравл Старса очень сильно лезет в Among Us, что меня достаточно напрягает. Иди играй в Among Us или иди играй в Бравл Старс. Все. И пожалуйста, под этим видео не пишите то, что Брал Старс говно, потому что у каждого свой вкус. Кто-то любит кал. Что с этим поделать? А на этом ролик подошел к концу. Ставь лайк, подписывайся на мой канал, на канал Fox Games. Давайте сделаем ему 800 подписчиков. Мне будет приятно, а Фоксу особенно он будет безумно рад. Давайте сделаем такой старый новогодний подарок. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Скример.